15 интересных фактов про воду. Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают исследовать ученые, находя все больше интересных данных о воде. Факт 15. Белок в воде. Морская вода – весьма питательная субстанция. В одном кубическом сантиметре такой воды содержится полтора грамма белка и других веществ. Ученые считают что один только Атлантический океан по своей питательности оценивается в 20 тысяч урожаев, которые собирают за год по всей суше. Факт 14. Есть вода, которая горит. Существует и опасная вода. Так, например, в Азербайджане есть вода, в которой много метана, поэтому она может загореться, если поднести к ней спичку. А в Сицилии в одном из озер есть подводные источники кислоты, которые отравляют всю воду в этом водоеме. Факт тринадцатый. Самая дорогая вода. Вода может быть бесплатной, а может быть и очень дорогой. Самая дорогая в мире вода продается в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость со сбалансированным вкусом и значением pH в бутылке со стразами Суаровски. Стоит такая вода 90$ за 1 литр. Факт 12. 35 тонн воды за жизнь. Без воды человек может прожить очень недолго. Потребность в воде стоит на втором месте после кислорода. Без еды человек может прожить около 6 недель, а без воды 5-7 суток. За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. Факт одиннадцатый. Вода для здорового сердца. Вода помогает снизить вероятность сердечного приступа. Во время исследований ученые выяснили, что те люди, которые пьют около 6 стаканов воды в день, меньше подвержены риску сердечного удара в отличие от тех, кто выпивает всего 2 стакана воды. Факт 10. Вода как диета. С помощью воды можно бороться с лишним весом. Употребляя из напитков только воду, можно резко снизить общую калорийность рациона. Во-первых, потому что человек прекращает пить калорийные сладкие газировки и соки, во-вторых, потому что после воды меньше тянет взять сладостей, как в случае с чаем или кофе. Факт 9. Больше всего пресной воды в Ледниках, где больше всего воды. Ответ кажется очевидным. В Мировом океане. Однако на самом деле, в мантии Земли вода содержится в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане. При этом почти вся имеющаяся на планете масса воды непригодна для питья. Мы можем пить только 3% воды, именно столько у нас запасов пресной воды. Но даже большая часть этих 3% недоступна, так как содержится в Ледниках. Факт 8. Человек без воды умирает. Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у него возникает сильная жажда. Если проценты потерянной воды увеличатся до 10, то у человека начнутся галлюцинации. При потере в 12% человек не сможет восстановиться без помощи врача. При потере 20% воды человек умирает. Факт 7. Вода – переносчик болезней. Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире передается с помощью воды. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от заболеваний, которые передаются с помощью воды. Факт 6. Основа жизни. Это вода. Вода – основа жизни. Все живые животные и растительные существа состоят из воды. Животные на 75%, рыбы на 75%, медузы на 99%. Картофель на 76%, яблоки на 85%, помидоры на 90%, огурцы на 95%, арбузы на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей. Факт пятый. Вода как стекло. Что будет? Если взять замерзшую чистую воду и продолжить охлаждение, с водой произойдут чудесные превращения. При минус 120 градусах по Цельсию вода становится сверхвязкой или тягучей, а при температуре ниже минус 135 градусов она превращается в стеклянную воду. Стеклянная вода – это твердое вещество, в котором отсутствует кристаллическая структура, как в стекле. Факт 4. У воды более трех состояний. Еще со школы все знают что у воды есть три агрегатных состояния, жидкое, твердое и газообразное. Однако ученые выделяют 5 различных состояний воды в жидком виде и 14 состояний в замерзшем виде. Факт 3. Сверхохлаждение воды. Все хорошо помнят из школьного курса физики, что вода замерзает при налег градусов по Цельсию, а при 100 градусах закипает. Однако существует так называемое сверхохлаждение воды. Таким свойством обладает очень чистая вода, без примесей. Даже при охлаждении ниже точки замерзания такая вода остается жидкой. Но и в том, и в другом случае существуют температуры, при которых вода станет льдом или закипит. Факт второй. Лед быстрее получить из горячей воды. Какая вода быстрее превратится в лед, горячая или холодная? Если рассуждать логически, то конечно холодная. Ведь горячая нужно сначала остыть, а потом уже замерзнуть, а вот холодная остывать не нужно. Однако опыты показывают что в лед быстрее превращается именно горячая вода. Точного ответа на вопрос, почему все и горячая вода замерзает быстрее холодной, до сих пор не существует. Возможно, дело в разнице в переохлаждении, испарении, образовании льда, конвекции, либо причина воздействия разжиженных газов на горячую и холодную воду. Факт первый. Самая чистая вода в Финляндии. По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной воды принимала участие 122 страны. При этом 1 миллиард людей по всему миру вообще не имеет доступа к безопасной воде.